Все, ребятки, сегодня нахожусь вот здесь среди ертыша как-то вот так время у нас 8.45 поехали в 5 короче дело было так поймал верша. и вот сейчас поймал вот этого вот ельца и вот это вот то ли карась то ли лещ подлещик да, подлещик вот так вот на якоре стою тут, блядь. Капитальный заброс. Три шпининга. Жду. Поклевок охуенных. Со щукой мне сегодня как-то не повезло. Покидал блесенку. Да можно сказать, я так на это ебись покидал, блядь. Прыгала два раза щука большая. Килограммчика под полтора. Посмотрим, что спиннинги покажут. Потом попробую на Хуярик. Сегодня у нас 6 августа. Легко. Ребятки, походу, под язычек попался. Да. Под язычек, ребяточки здравый подъезд копался на первичка лежень был на не взял вот как-то так как-то так ребятульки дай бог не последний яй Странная картина, ребята. Ло... Под лодкой леска, блядь, сейчас проверю нахуй, что там. Вот так положу телефон. <плёвка> <плёвка> Просто крючки голые. Ч за пизда, я не знаю, его сюда привела. Но я поклевку даже не слышал. Ладно, паузец. Вот, ребятки, отошел метров на 70 от берега. Сразу же на два спиннинга поклевка. тук ту тук -ту -ту. Два подлещика, короче, А тут у меня в садке один такой же подлещик. езёчек такой небольшой. Два Ершаева и Елец. Ладно. Ждите дальнейших отчетов от Фишермана. Вот такой подлещик сейчас попался. Тут же рыбача, ребятки. Блять, жрать хочу пиздец, надо было взять хоть с собой пожрать, а так только чай и конфеты. Ко мне подкрали. ребятки приехал вот сюда сейчас мне жена кушать принесет поймал короче вот такого подлечика сейчас одного окуня Здорово, ё-моё! Сегодня утром я вырвалась на рыбалку. День начинался хмула. Я думала, что я сегодня ничего не поймаю. Но тут я нашла кузнечика и личинку майского жука. Я села в лодку и начала, и начала газовать. Газовала не от гороха, а газовала лум перемотала несколько забросов и выцепила лезья а потом я поймала лезья Все, ну, ребятки поймал второго такого же самого подъязочка. только тот был примерно часов в 10 утра а сейчас у нас уже часов в 5 вот ну, такой вот небольшой но приятный как то так поймал на личинку лезья Нажимай на красный. Короче, метров на 30 ниже вот этого самого последнего прохода. После вот этих вот. И вон тот вон бакин, блядь. Рыбачить надо.